Привет, посетители психологического центра, с возвращением. Вы задаетесь вопросом, здоровы ли у вас отношения с людьми в вашей жизни? Будь то романтические, платонические или семейные отношения, создание и поддержание здоровых связей с другими людьми является ключевым аспектом счастливой жизни. В то время как определяющие факторы здоровых отношений могут отличаться от человека к человеку, существует множество черт, которые являются общими показателями. Учитывая это, вот 8 признаков здоровых отношений. Первый – приспособляемость. Как и эмоции, человеческие личности подвержены изменениям и колебаниям в процессе жизни. Вы когда-нибудь думали, что кто-то в вашей жизни меняется? Ну, пока они остаются самими собой, они могут изображать альтернативную версию самих себя через время и опыт. По словам психотерапевта Линд Сентин, важно осознавать и принимать это, поскольку здоровые отношения в значительной степени является адаптивность. Для того, чтобы достичь сбалансированной динамики власти, оба партнера в отношениях должны быть готовы идти на компромисс ради друг друга и адаптироваться к изменениям. Второе – поощрение. У каждого из нас были свои мечты и цели. Хотя наши цели могут не всегда совпадать с целями других людей, Люди в здоровых отношениях признают важность постоянной поддержки. Даже если вы не относитесь или не до конца понимаете цель кого-то в вашей жизни, ободряющие слова и поддержка может помочь сделать их день лучше. Номер три – удобство. Замечали ли вы когда-нибудь, что ваше тело физически расслабляется, как только вы оказываетесь в присутствии человека? Кто очень близок к вам? Это может включать в себя глубокий вдох, а затем вздохнуть с облегчением, как только вы попадаете в безопасное, комфортное пространство рядом с ним. Чувство непринужденности – это верный признак здоровых отношений. Если вы чувствуете себя напряженно рядом с человеком, с которым вы хотели бы сблизиться, попробуйте пообщаться с ним, ведь открытость может помочь развитию отношений. А это, в свою очередь, поможет вам чувствовать себя более комфортно рядом с ними. Номер 4. Доверие. Огромным признаком здоровых отношений является доверие. Представьте, что вы получили сообщение от своего партнера, в котором говорится, что он идет на ту же вечеринку, что и его бывший. Если вы чувствуете себя спокойно и без угрозы, это говорит о доверительных и здоровых отношениях. Аналогично, если вы доверяете своим друзьям и родственникам. Что они прикроют вас, это говорит о здоровой динамике. Если же вы не доверяете этим людям в своей жизни, это то, над чем вы можете работать, общаясь и будучи открытым и честным с ними. Номер пять. Физическая близость. Интимность не всегда означает секс. Множество исследований показали важность физического контакта для благополучия и поэтому неудивительно, что в здоровых отношениях часто включают в себя объятия, поцелуй, объятия или даже просто физическое присутствие друг друга. Если вы обнаружили, что вас физически тянет к другу, партнеру или члену семьи, велика вероятность того, что у вас здоровые отношения с ними. В равной степени, однако, если вы не чувствуете себя комфортно физической близость с кем-то, важно, чтобы другой человек уважал это и не заставляет вас чувствовать давление. Номер 6. Границы. Одним из самых быстрых способов разрушить отношения – это нарушение границ друг друга. С другой стороны, признавать и уважать границы другого человека. Физические и эмоциональные границы очень важны для формирования здоровых отношений. Существует три компонента в создании границ для себя определение своих границ, донесение их до других и придерживаться их. Если люди относятся к этим границам серьезно, это замечательно. Если же нет, то, возможно, стоит провести с ними серьезный разговор. А если ничего не изменится, возможно, вам стоит подумать о том, чтобы двигаться дальше. Номер 7. Счастье. Это может показаться очевидным, но здоровые отношения обеспечат обеим сторонам радость и счастье. Дофамин и серотонин – это химические вещества, вызывающие чувство радости, гормоны, которые выделяются в нашем мозге. Когда мы общаемся с любимым человеком? Чувствуете ли вы себя счастливым, проводя время с теми, кто рядом с вами? Ждете ли вы с нетерпением встречи с ними? Если да, то, похоже, у вас здоровые, полноценные отношения. И номер восемь – общение. Это еще один огромный признак здоровых отношений. Будь то разрешение конфликтов, озвучивание желаний друг друга или интересоваться благополучием друг друга. Четкое общение – это основной признак здоровых отношений. В любых отношениях почти наверняка будут возникать разногласия время от времени, но важнее всего то, как вы оба работаете вместе, чтобы разрешить конфликт в прозрачной и уважительной манере. Вот и все, восемь признаков здоровых отношений. Относитесь ли вы к какому-либо из этих признаков? Существует больше признаков, чем те, которые мы перечислили сегодня, поэтому, пожалуйста, дайте нам знать, если мы упустили какие-либо из них. В разделе комментариев ниже, если вы не относитесь ко всем этим признакам, это вполне нормально. Для создания и поддержания здоровой связи требуются усилия с обеих сторон, чтобы создать и поддерживать здоровую связь. И если вы чувствуете, что есть возможности для улучшения, начните сообщение. Если вам понравилось сегодняшнее видео, пожалуйста, поставьте лайк и подпишитесь на канал Немиркин, если вы еще этого не сделали. И поделитесь этим видео с другими людьми, которые также могут найти это видео полезным. Увидимся в следующий раз.